Привет, друзья! С вами Анета из Ингли Шоу, и сегодня мы подготовили для вас одну очень горячую тему. Сегодня мы поговорим с вами о хейте. Мы знаем, как вы любите, когда мы разбираем разные ток-шоу, телевизионные шоу, и подготовили для вас одно такое очень популярное. Это рубрика из ток-шоу Джима Кимила, и называется она ⁇ Мин Твит ⁇ Кстати, ⁇ Мин ⁇ переводится как ⁇ злой ⁇,⁇ недоброжелательный ⁇ а твит, ну, во-первых, так делает птичка. Твит, твит. Твит, твит, твит, твит. На русском у нас чирик-чирик, а у них твит-твит. А также твит – это запись от пользователя твиттера. И такое название Main «Mean Tweet» отлично подходит для рубрики, где знаменитости читают комментарии о себе от хейтера. Представляете, как там жарко. И иногда эти комментарии очень злорадные, иногда они очень неприличные. Но не спешите убирать детей от экранов, потому что у нас в English Show «Цензура». Мы подобрали все самое приличное, самое интересное и, конечно же, полезное для. Для изучения английского языка если вы готовы то поехали первая фраза адресована американскому актеру уиллу Ферреллу. обожаю читаем Will феррелл is overrated sorry but he just screams, Will Ferrell is overrated. Sorry, but he just screams. Will Ferrell переоценен, простите, но он просто кричит все время И здесь прилагательное overrated переводится как переоцененный Это производное от слова to rate, оценивать А Про over мы поговорим немножечко позже, там у нас еще будет такое слово Еще есть пример I think cheerleaders are overrated anyway, I think cheerleaders are overrated anyway. Думаю, что чирлидеры в любом случае переценены. Так, друзья, напишите под этим видео хейтерский комментарий с использованием слова «overrated». И тот, кто напишет самый залайканный комментарий, получит подарок бесплатный месяц в проекте Native Show. Друзья, те, кто не знает, что такое Native Show, что это за проект, мы немножечко позже вам расскажем. Переходим к следующему твиту. В этом твите прилетела ультрамодная в наше время певицы Билли Айлиш. Слово лайк like одно из самых распространенных слов в английском языке. При помощи этого слова вы можете описать что-то. Например, You look like a vampire. Ты выглядишь как вампир, как что-то, как кто-то. Like Подобным образом мы можем использовать лайк like с такими глаголами, как look. Look like, выглядеть как, taste like, быть на вкус как. Или как очередной хейтер из Twitter сказал про Билли Айлиш dress like одеваться как и вот собственно твит billy eilish dresses like she got her clothes stolen at the gym so they gave her what they had in the lost and found been billy eilish dresses like she got her clothes stolen at the gym so they gave her what they had in the lost and found bin. Билли Айлиш одевается так, будто у нее в спортзале украли одежду. Так что и дали то, что нашли в корзине забытых вещей. Кстати, вот эта вот фраза «in the lost and found bin» содержит выражение «lost and found». Если вы где-то встречаете предложение, где просто написано «the lost and found», то, скорее всего, это бюро находок место, где потерянные вещи были найдены. И пример. Она сказала посмотреть в этой коробке с забытыми вещами. Следующий твит был адресован Chain Smokers, и он с таким очень тонким юмором. One of my employees was talking about how the chain smokers are actually pretty good, and they don't deserve all the hate, so I fired him. One of my employees was talking about how the chain smokers are actually pretty good and don't deserve all the hate. So I fired him. <laughs> <laughs> Один из моих работников говорил о том, что Smokers очень классные, и они не заслуживают всего этого хейта. Так что я уволил его. Мне вообще нравятся такие комментарии, где тебя сейчас как будто бы будут восхвалять, посыпать лепестками роз, а потом бац, и все перевернулось. И здесь я хочу обратить ваше внимание на слово actually. Actually это слово паразит. Actually. Actually Оно переводится как Ну, в общем-то, на самом деле, в действительности И оно лепится просто везде Actually, I know, actually I am, and so on. Следующий твит заценят Олды uh, По типу меня, потому что я очень смеялась, когда я читала этот комментарий Давайте читать вместе Fallout Boy is the comic sense a mess of music They are both overused Ball Out Boy is the comic sans MS of music. They're both entirely overused. <laughs> Fallout Boy это Comic Sense MS музыки, ими часто злоупотребляют В чем шутка, Comic Sense MS это название шрифта, который, скорее всего, вы использовали, когда писали рефераты или доклады в школе Ну, я, например, пользовалась этим шрифтом еще, когда училась в университете, и он такой себе Кстати, вот что о нем говорит Urban Dictionary Comic Sense, perhaps the world's most overused and hated font Возможно, самый используемый и ненавидимый шрифт в мире И поэтому наш очередной хейтер из Твиттера сказал о ребятах из Fallout Voice, что они overused Кстати, overused это уже второе слово с приставкой over Over приставка передает всегда какую-то чрезмерность. Например, overpay переплачивать, over eat переедать. Соответственно, потом overweight весит слишком много. И вот еще пример. Don't overthink it. Не парься об этом, не думай слишком много об этом. Не заморачивайся. Друзья, обещала рассказать вам про Native Show. Это уникальный проект, в который мы собрали иностранцев, носителей, которые обучают вас английскому языку. Каждый день вы сможете общаться с носителями языка, выполнять разные задания, раз в неделю созваниваться с ними. Ну, на самом деле, лучше практики не придумаешь, и похожего проекта я еще не встречала. А еще у нас сейчас появилась уникальная возможность попробовать этот проект, пощупать его всего лишь за 99 рублей. Пять дней вы тестите этот продукт и решаете для себя, что он вам нужен. Ссылку об этом проекте вы найдете в описании описании под этим видео. Дальше всеми известная Гермиона Батан из Гарри Поттера Эмма Уотсон получила вот такой вот комментарий. Эмма Уотсон seems like the type of girl who I would be friends with for like three days and then get really sick of, but not tell her. Эмма Уотсон seems like the type of girl who I would be friends with for like three days and then get really sick of, but not tell her. Эмма Ватсон кажется таким типом Девушек, с которыми дружишь дня три а потом они начинают надоедать тебе Но ты не можешь сказать ей об этом Друзья, кстати, пишите в комментариях Какой из хейтов вам понравился больше всего Какой вы заценили И фраза из этого твита, на которую я бы хотела Обратить внимание сейк Фраза сейк оф» означает Как будто бы вам что-то надоело Вас что-то уже совсем достало Сейк оф это... Очень популярная распространенная фраза в разговорной речи в английском языке. Можете пользоваться. Например, I'm sick of I'm sick of Я устал ждать. Следующий твит был адресован Полу Руду. Полу Руда, Полу Руду, Полу Руд. Да. is the most boring vanilla dude. You know, he just sits at home with his wife having a bland spaghetti dinner, talking about his day. Пол Руд самый скучный, ванильный чувак Знаешь, он просто сидит дома с женой, ест пресные спагетти на ужин И рассказывает, как прошел его день мне кажется, что этот комментарий достаточно простой в понимании Но там было одно очень интересное и достаточно полезное слово Которое, скорее всего, вы не знаете Это слово blend э -э -э, Ничего общего с блендером не имеет Бленд, говоря о идее, имеет значение Пресный, какой-то обыденный, но также оно переводится как «банальный» либо «обычный». Hello, oh. Друзья, если это видео наберет более тысячи лайков, то мы поймем, что вам понравилось, и мы запишем еще видео на эту тему. Больше подобных слов и фраз вы можете найти у нас в Инстаграме, в Телеграм-канале. Я сама с удовольствием читаю и учу новые слова вместе с вами. А еще подписывайтесь на нас, если вы еще не с нами рассказывайте о нас, делитесь нашими постами, учите английский вместе с English Show. С вами была Анета. Пока-пока.